Итак, друзья, готовим котлеты по особому рецепту. Фарш я буду делать сама. Смотрите, что у меня есть. У меня есть филейки, вот столько, это куриное филе. У меня есть свинина, Беточное мясо. Фарша будет много. И вот такие хорошие три луковицы. Дальше нам понадобятся грибы шампиньоны, 250 грамм, здесь они небольшие. Это все пойдет на блендер. Также я замочила в молоке чуть-чуть белого хлеба. Нам понадобится манка. Мясо я сейчас порежу. И буду не в мясорубке, а у меня есть такой старенький блендер. вот Старенький, уже цвет давно поменял с такими ножами. Он очень эффективный. Хоть, был, хоть и старенький, но очень эффективный. До сих пор работает как новый. И можно контролировать, будут ли это крупные кусочки или мелкие. У нас должны быть средние. Так, режу. И все, эти кусочки я закидываю. И сейчас я их перемолю на этой штучке. Можно через мясорубку, как кому удобно. Можно покупной фарш брать, ассорти, либо конкретно курицу, если вы не любите свининку. так вот тут закрывается. Ну и вот такая вот штука, как от бленда. И смотрите, вот такая структура получается. Отлично. То, что надо нам для фарша. И в одну емкость я вот так вот убираю. То же самое я делаю со свининкой. Режу ее на кусочки. Запихиваю не сильно много, чтобы оно нормально у нас все там прокрутилось. Смотрите, друзья, минута и уже фарш из свинины готов. Все оно тоже перемолово отлично. Вот такая у нас структура и заряжаю оставшуюся свининку. Смотрите, следующая порция готова. Тоже вытягиваем. Достаточно, так получается его. Смотрим, если где-то прожилки не перекрутились, мы просто их достаем. Вот такие вот штучки достаем. Теперь режу цибульку. У меня лучок, пожалуйста, отправляем. сейчас все более я вот это самое ой капец уже плачу от лука высыпаю высыпаю и плачу ой. смотрите вот он такой получается очень даже то что нам надо как раз ой блин надо пойти умыться не могу Ставьте лайки бы, я уже плачу. на цей его надо умыть. Все, вторая порция цибули. Так, все. И сейчас мы промоем грибочки и тоже это все измельчим в блендере. Вот наши грибочки промываем и измельчаем. Грибочки промыли. Сейчас я так быстренько их Пополам буду резать и закидывать в блендер. Все, грибочки тоже мололи. Где-то они крупнее получаются, где-то вообще такие мелкие-мелкие. Ну, это даже очень хорошо. Смотрите, сколько фарша получается. Но это же еще не все. Еще перемешать это все. Красоту надо. Добавляем хлеба. Так, вот это твердое. И нам надо это все вымешать аккуратненько. Подсолим, поперчим. У меня есть, кстати, тоже купила приправу для фарша. Вот я ее и добавлю. А так можете солить, перчить по вашему вкусу. Яичко я буду добавлять почти в самом конце, а в самом самом конце уже буду добавлять манку. Тут у меня фарша получается много, я буду его делить на два раза. Половиной. Я приготовлю сейчас, а половину просто положу в морозильную камеру. Так, вот такая приправа до фаршу, приправа к фаршу. Тут уже все, и соль, и разные травы, и перец. Так, на глаз сыплю, все, а может потом попробует на вкус сырой фарш, если будет по соли нормально. Вбиваю два яйца. Смотрим аккуратно, чтобы шкарлупа не попала. И теперь опять начинаем пачкать руки. Перемешиваем это все. Итак, друзья, перемешиваем тщательно. Вот так вот снизу наверх подымаем, снизу наверх подымаем. Тут у нас все тут полюбилась а подружилась еще добавляем у нас получается хороших два с половиной килограммов фарша перемешиваем так, смотрите, перемешали уже хорошенько. И сейчас добавляем столовую ложку манки. Давай. Манка будет как загуститель у нас, так и придаст очень нежный такой вкус. Даже не вкус, а консистенцию нежную такую. Приятную. Так... На такое количество, да, фарша добавим еще одну столовую ложку. Помним, что у нас здесь три а, лука и 250 грамм грибов. Грибы и лук, они еще дадут свой сок. И фарш может получаться жидкий поэтому в этом случае надо смотреть сколько мамки добавлять чтобы фарш получился такой хороший чтобы можно было лепить котлетки и еще добавим ложку Ой, как красиво. смотрите вот уже фарш полностью вымешан можно вот так вот уже котлетки делать. Друзья, вот я пищевой пленкой обмотала. Уже где-то около часа полтора у нас постояла в холодильнике. Это вся смесь, наш фарш. Все, убираем. И смотрим, какой он. Отлично, можно лепить Шарики я подготовила противень, постелила бумагу специально, и небольшие небольшие делаем шарики как на тефте и выкладываем. Смотрите, хорошо лепится все. Выкладываем. Формируется вообще отлично. У нас шарики. Даже, видите, к рукам не сильно прилипают будем примерно готовить 30 минут температура 180 градусов где-то когда пройдет 20 минут мы заглянем посмотрим на их состояние на котлетки наши так смотрите друзья сколько у нас котлет получилось и еще вот столько фарша осталось. Я все это красиво упакую в судочек и отправлю в борозилку до следующего раза. Сейчас я заправляю все в духовку. Так, друзья, смотрим, что у нас получается на данном этапе. Прошло 20-25 минут и сейчас я их переворачиваю. Вот это то, что пригорело, это выходил сок, это ничего страшного. Можно смазать а, бумагу под солнечным маслом, чтобы оно лучше отходило. Вот так вот я сейчас переворачиваю. Выключаем духовку и оно в закрытой, выключенной духовке доходят котлеты друзья по готовности я наши котлетки положила в судочек вот они так выглядят вид конечно не очень презентабельный но тем не менее они очень вкусненькие так как я делаю это все на праздничный стол конечно вы можете поджарить и не заморачиваться там как вы любите делать но сам фарш вы увидели он очень вкусный я попробовала котлету уже все мы попробовали котлеты очень вкусный. Короче, что я решила сделать? Так как это все делается на праздничный стол, я хочу, чтобы вид у них все-таки был красивый. У меня есть сыр. А, как он называется? Сыр радомер. И сейчас сверху на нашей котлетке я маленькие кусочки сыра радомера положу. И микроволновку буквально для того, чтобы сыр растаял. И это уже будет иметь красивый вид. Все. И, и эту прелесть я отправляю в микроволновку. Вот такие получились красивые котлетки с расплавленным сыром. Это будет мясная тарелка, сейчас еще биточки тут окажутся. оставшийся фарш он у меня немного поставил в холодильнике и сейчас я буду его использовать, буду я делать на сковородке такие котлеты тефтели с овощами и сплавленным сырком как вы видите, немного потемнел фарш, это из-за грибов и он стал более жидким я еще добавила манки немного еще подсолила подперчила и буду сейчас делать те втельки на сковородке наши котлетки те и под крышкой я их прожарю потом закину овощи такой вот плавленый сырок и протушу еще где-то полчасика происходит смотрите вот наши котлетки я добавила немного воды и сейчас я заброшу овощи на гарнир у нас будет перышечка, картошка варится. А с оставшимся фаршем я готовлю борщ. Картошка там уже есть. И когда вода закипит, с помощью ложки я в кипящую воду уже засыплю тефтели сюда. Будет борщик с тефтелями. И так получается у нас одного фарша получились и котлеты в духовке и котлеты а-ля тефтели с овощами на сковородке и борщ с тефтелями овощи замороженные я такие кидаю и когда уже будет готово практически я закину такой сырок потертый плавленый сырочек уже в сковородке сыр уже я натерла Теперь пусть протушится хорошенько овощи. И в конце закину сыр. Смотрите, друзья, оплавленный сырок я уже кинула. И пусть теперь это все протушится на маленьком огне еще минут 10. И блюдо будет готово. Овощи я немного тоже подсолила. Сверху. Все, наше блюдо будет готово. Я перемешала все. Как вы видите, сыр расплавился и теперь все приобрело в такой вот кремовый цвет. Еще немного и блюдо будет готово. Пюрешечка уже готова. А вот наш борщ. Как вы видите, вода кипит. И теперь я буду добавлять фарш. Так вот, буду набирать. На ложечку и аккуратно туда опускать все наши тефтели уже в кастрюльке плавают там эту прелесть я выключила и попробовала и могу сказать что это такая нежность очень нежная котлеты сама структура нежная вкусная тает прям во рту и этот плавленый сырочек придал такой вот именно воздушность и нежность вкуса очень советую прям очень что у нас с борщом Тут уже видно что всплывают наши тефтельки вот так вот на ложку брала и пальчиком с ложки их сюда спускала скажем так такой они неправильной формы не круглая не такое а как вот с ложки слазили так они и такую форму приобретали Сейчас водичка закипит я добавляю капусту потом вместо буряка у меня будет такая вот домашняя заправка немного добавлю кетчи немного добавлю сахара соли я сюда кидаю 2 чайные ложки примерно 2 полторы где-то так также закину листик лаврушки и в конце уже закину саму зелень можно кидать капусту, закидывать. Такой у меня смешной борщ, я не прижариваю никогда. Иногда, когда есть бурячок, я просто притушиваю на водичке, на сковородке бурячок. Но зажарку на буряк я не делаю, не зажариваю. Сразу по руке видно, что есть кода. Ласково и нежно. Больших пусть варится. Ну, а мы пойдем обедать. Пюрешечку с тефтелями на сковородке, с плавленным сырком и с овощами. Очень вкусно, советую. Попробуйте. Очень замечательный, классный этот фарш. Хорошо, спасибо большое тебе за рецепт. Очень нежные получаются и котлеты, и тефтели, и тефтели в борще. Универсальный фарш.